Всем привет, доброе утро. Короче, пока мы спали, к нам приехала еще одна машина. Сейчас будем знакомиться. Всех будешь знакомиться? Нет? Почему здесь Мы еще когда в городе живем заказываем всякие сервисы иб. У нас куча-куча просто одноразовой посуды, мы дома не пользуем ее, но берем в поездке. Это удобно, как бы она у нас уже все равно есть, то есть все равно она уже существует, она уже все равно загрязнила свой окружающий мир, вот. И мне кажется, это наиболее рациональное использование именно в поездках этой посуды. Привет. Ой, пёс. Вот это пес. Привет. Привет, Саша. Питалик. Привет, Привет. Очень приятно. Привет, Сергей. Не хотел под мостом пролететь. А на метров, наверное, весь... Вот, ребята, приехали. Все, выехали мы из Архипаосифовки. Место само, я на самом деле ожидала от него большего. Здесь вообще нет интернета, то есть, да, на телефонах вообще нет даже связи. Ну и получается, что съезды как бы к морю, они есть для весеннего такого осеннего отдыха место неплохое потому что ну стоишь на скале смотришь на море все как бы классно для летнего отдыха если вы хотите купаться мне не понравилось там ходить надо далеко достаточно но это на всем этом побережье мне кажется этой части побережья такая история вот это красивое место э вот эта река кстати может быть даже и вот это, фу, вот у этой реки короче даже есть больше смысла ну вот здесь вот где-нибудь здесь прям ну, симпатичный. она такая зеленоватая там парк кстати какой-то есть и на него только через мост можно вот там пройти Ну что, приехали мы в село Просковеевка, это недалеко от Геленджика, здесь находится скала Паруса, находится там, завтра, завтра, наверное, пойдем смотреть, да, но здесь оказалось очень холодно, сильный ветер, не знаю, ощущается, как все минус два, минус два, очень холодно, ветер задувает, машины качают, сначала Вите разложили маркизу, потом она сама сложилась, в итоге мы ее потом собрали, ну вот, старались как-то закрыться от ветра, но все равно не помогают. И мы, наверное, на ночь ставим ему сюда зовите, чтобы нас э, не заморозило. Спрячемся за его высокий кузов. Вот. Пойдем сейчас посмотрим, что там дальше. Ну здесь, видимо, летом э, парковка платная, потому что там висит. Но самое интересное, что здесь нельзя снимать, нельзя летать на коптерах. И вообще тут ничего нельзя, потому что... А вот потому. Ты что, потерялся, что ли? Сев, смотри смотри какие они хорошенькие испугались и котик пытается все пока на это... милах от, отвлеклись вообще на 3 секунды папа уже убри купил что, сколько стоит -то? 300 рублей Жизнь. но я правда, не знаю сколько они сейчас ну, ну они где-то в районе но здесь видимо еще из-за того что это. Не сезон. сезон и берег. Ну, пойдемте обратно. Ну, пойдемте. Они, да? Слава Богу, ни одна милаха не должна ехать домой. Я вообще все время Севе удивляюсь, на самом деле. Она очень любит котов, собак. Есть, погиб но почему-то никогда не просит их взять домой. Ну, я сейчас скажу ему, что он просто не догадывается, что так можно. Ну, в общем, ни разу не было такой ситуации. А у нас с ним аллергия, то есть мы не можем. Ну, я все время жду, что такое может случиться. Вот, и ну, я все время этого опасаюсь, потому что, хотя он сам прекрасно знает, как ему плохо, когда у него аллергия, но, в общем, он не просит. И Причем очень любит кошек именно. И, и кошек как бы он... Их не трогает, то есть он знает, что вот ему нельзя, что он зачешется, он их, короче, любит на расстоянии. Это так необычно, мне кажется, очень. А так мы лагерь вообще уже обустроили. Но ветер такой, что все разбрелись по домам. И никто не приходит. Пойдем всех вот туда еще скатаемся. Или там уже нет дороги? Лучше, пойдем, ну, Такое ощущение, что не удастся нам попасть на парус, который вот там расположен, потому что шторм очень сильный, и волны, они вот прямо заходят, то есть не обойти. Ну, можно, конечно, как бы там облезть, но дальше вот там. Камни достаточно короткие, и никак здесь они вообще мокрые все совершенно. Если только волны спадут завтра, то вот может, мы можем попасть. А да вы слышали, у вас получилось. Еще как получилось. А мы даже не знали, что у нас получилось. Так, пока я тут делаю шашлык, короче, Саша, конечно, там замерз. И повезло, что он вспомнил, что у него есть зимняя куртка. Короче, ребята нашли в Геленджике Баню. Угу. Ну, это какой-то. Медицинский центр с бассейном. Ой, баню, бассейн. Угу. 410 рублей с человеком. Это то, что это говорили. Дети бесплатно, да. Угу. А мы с Витией нашли баню в Геленджике, домик до 9 человек. Там целый дом угу. с бассейном, но бассейн не теплый, а угу. ну, обычно бассейн. А, а я сейчас хочу. 1700 я рублей в час. Вообще она стоит 2000? А в дневные часы до 6 часов вечера 15% скидки еще. Mm -hmm. Вот, и мы, в принципе, можем сходить. Просто это круто, что это, ну, типа, целый домик. А бассейн он на улице или как? Не знаю, надо спросить, он звонит. Ну, просто на улице, допустим, детям уже, конечно, было бы интереснее бассейн. Ну, понятно. Но... А вы там сохранили? Витя звонит, да. Но мне как бы и тот и тот вариант устраивает и баня тоже круто но я типа в басик бы не очень хотел идти угу. то есть я не фанат бассейна а в баню сходить да? Да, помыться да. погреться басик это по идее полчаса да, и все ну да Ну да баня наверно круче да, там часа на три ее снять угу. там есть баня на дровах у, -у, -у. у него 1300 час мужика у -у -у. и 2 500 если брать с чаном подогреваемым, чан типа стоит там вот, сколько еще? Ну еще косать. Ну да, 1000 рублей. Угу. Ну, вот. Вместимость 20 человек. Нормально. Сколько? А... 2 500? А? 2 500 с чаном. Ну с чаном 2 просто баня 1300. Баня на берегу реки, уютный домик, веранда, мангал, хорошо натопилить, да, чисто, уютно, берег речки. Из баньки бегали в водопад купаться. О, вот это мне нравится уже. Правда, бежать долго. Не уточняют. Это вот Мария Рыбкина. Могу уточнить да нет, Потому что он, все остальные это, типа, чана это чана вообще, Во -во вообще, за, -за косарь 300 это прям. Ну... За косарь 300 если еще и водопад можно прыгнуть. Ну, это прям идеально. Есть городская баня Геленджиковской. 125 рублей. Не. Девочки налево, мальчики <laughs> направо. Я обожаю такие. В Самаре, мы каждый входим, где ты нос поднять с пола не можешь, и мужики такие, еще подкинуть? еще? у меня слезает кожа. у меня еще пару слоев есть. у нас тут теперь целый детский садик. ты что спать хочешь? Ну а дальше вечером к нам приехали сотрудники пограничной службы, проверили наши документы, проверили наши каналы и цель приезда сюда.